Миша. Сейчас вырастет. На лапы нащаснай, он с кем-то. Видел, понять, он понимает, он достал бы. Да, Марик моет хотя бы. Себя а потом их расчесывали после этого. Да, потом Мисинга, митузинга, те что с ампончиком Да, Тима, зеленечка. Это мои коты после И, ну, хай, друг друга.